Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре жилой комплекс Бригантина. Квартира с прямым видом на море. Кс -кс -кс -кс -кс. Классно, поют птички. Прямо возле дома есть такая спортивная площадка. В доме, вот там виднеется детский центр. Квартиру будем смотреть вот в этом доме. Собственно, вот такое окружение, то есть есть спортивный уголок, есть просто зона отдыха. Киса, Идешь со мной? До моря буквально 10 минут пешком через санаторий Золотой Колос, и там перед вами открываются все пляжи. Вот такая есть еще территория. Посередине пальма. Есть футбольная, баскетбольная площадка. Вот она. Это тоже бригантина. В общем-то, бригантина состоит из четырех домов. Находится в микрорайоне Яна Фабрициуса, где очень хорошие дорожные развязки. На мой взгляд, нет острых проблем с парковкой. Здесь достаточно широкие асфальтированные дороги. Смотрю, вот бордюрчики привезли вот эту дорогу чуть-чуть расширяют. Рядом с домом сад-музей, дерево дружбы. Вот она, туда дорожка идет. А вот за этой бригантиной есть многоуровневая парковка, где ее можно приобрести в собственность, либо взять в аренду, ну, примерно... 3-5 тысяч в месяц. Вот въезд на эту парковку, вот так она выглядит, а это жилой комплекс фестивальный. Ценник здесь 270 тысяч за квадратный метр без отделки дом на предсдачу, в общем, если вы поедете в ту сторону, то выйдете на улицу Яна Фабрисуса. Если вы свернете налево, то буквально через метров, наверное, 300-400 будет курортный проспект. Там же Дендрарий, цирк. А если вы свернете направо, то попадете на дублер курортного проспекта. Там же можно выехать на улицу Транспортную, на обход Сочи. В общем, это место мне очень нравится за счет того, что оно зеленое относительно ровная и, соответственно, хорошие дорожные развязки. Территория тут закрытая, то есть покупаете пульт управляющей компании и спокойно заезжаете, паркуетесь. Мест, конечно, немного, но тем не менее. Повторюсь, что в доме детский центр. Вы уже видели, что можно припарковаться в соседнем Паркинг, если тут вам места не хватит, то есть вы тут припарковали, допустим, и прямо сразу можете зайти в свой дом. Также возле сквера Дружба достаточно. Широкие асфальтированные дороги, можно и там припарковаться. Вот. Ну, здесь, конечно, уже так достаточно тесно. Вот в этой бригантине сейчас будем смотреть квартиру. Просто уж по традиции покажу все окружение. Вот тут зелень утопает. Сталинка. Такая она. Ух! Сталинка так Сталинка. Вот по этой дороге, по которой я иду, ходит маршрут 94, который приведет вас в центр Сочи. Также в соседнем Золотом Колосе есть магазин «Магнит». Вот так выглядит. О, жилой комплекс «Золотой колос». Там у меня тоже есть интересные предложения. Значит, здесь же бильярдный клуб. Вот там он за углом. Спортзал. Вот институт световодства. Его сейчас реконструируют. Будет он красивый. Тут же вот автобусная остановка. Еще одна сочинский пес. Привет. Да, вот он автобус 94-го маршрута. Овощи, фрукты. Ну, а мы идем смотреть квартиру. Представьте, вся зелень распушится, как тут будет красиво. Значит, Помимо детского центра, который находится в этом же доме, есть еще и детский сад, буквально в 100 метрах. Сколько же лет этому дереву, а? То есть, вот вы вышли, прошли, наверное, метров 100. Здесь вот будет жилой комплекс «Золотой ключик», за ним «Золотой колос». И прямо за ними сразу детский сад. Ладно, уже начал показывать, надо показывать. Вот она, бригантина. Вот он, золотой ключик. Здесь же есть продуктовый такой небольшой магазин. Мне лично нравится, как выглядит золотой ключик. Ну, он какой-то прям ну, симпатичный. Вот по мне, не знаю, как вам. Припарковаться здесь, конечно, негде. Вот въезд в жилой комплекс. Золотой колос. Вот так он выглядит. И вот, собственно, детский сад. Вот он, детский сад. Вот такое, собственно, окружение. Ну все. Теперь точно идем смотреть квартиру. Квартира с панорамными окнами, с прямым видом на море. Уф! Что я про детский сад сказал, а про школу совсем не сказал. Ближайшая, это 9-я гимназия на Бытхе. То есть вот вы вышли из дома, пошли вот по этой дороге. Собственно, здесь ходит автобус. Автобус уходит на направо. Прямо по курсу это санаторий Золотой Колос. То есть вы с вашим ребенком поворачиваете вот туда налево через санаторий Золотой Колос, проходите до курортного проспекта, потом проходите под курортным проспектом. Кстати, вот тут еще есть продукты, салон красоты. Вот, вот тут проходите, поворачивайте направо, короче, до пляжа и до девятой гимназии буквально 10, ну максимум 12 минут пешком. Да, еще вот здесь, вот смотрите, с торца, вот есть территория, повторюсь, пульт покупаете и заезжаете. Паркуетесь, никакого самозахвата. Вечно я под конец дня уже темнеет, вот. но, ну, может быть, закат сейчас увидим. Входная группа, вот. ремонт бытовой техники тут, если у вас сломается. Ну, не знаю, мне это место нравится реально. Лавочка тут есть, заходим, сейчас консьерж нас встретит. Значит, здесь у нас вот так все это выглядит. Ну, вот я и зашел. Это такой раньше, прям знаете, бизнес-класс, бизнес-класс был реально. В 2008 году, если не ошибаюсь, дом сдавался. Четыре лифта. Ну, само собой, видеонаблюдение. Все тут вот в цветочках, прям так, все клево. Вот, заходим, поехали. Высоко будем ехать. вид будет чудесный. Кто-то тележку с магнита угнал. Это вид с общего балкона. Вот такой вид с общего балкона ну, классно птички поют прям ну реально кляво Итак, заходим в квартиру общая площадь 74 метра на мой взгляд конечно квартира темноватая но как говорится на свет и вкус товарища нету вот такая прихожая вся в зеркалах совмещенный санузел Тушевая кабина с джакузи, вся в подсветках, как новогодняя елка. Есть биде, водонагреватель на всякий случай. Теплые полы по всей квартире. Большая гардеробная. И еще жалко освещение, тут лампочки не все работают. Да еще и темнеет. Это кухня совмещенная с гостиной. здесь самое главное место место вид из окон ну и цена есть посудомоечная машина повторюсь теплые полы тут по всей квартире двигаемся дальше это эркер полезная площадь вот вместе с ней 74 метра большой телек такой столик Диванчик, картина, кондиционер, витражные окна, как многие из вас любят. Они, кстати, вот так шторочкой закрываются от прямых солнечных лучей. Вот он вид. Жалко, что я уже тут вечером сюда приперся. Еще. И погода паспанная. Но ну, смотрите, на самом деле тут, видите, и стадион, и море. Там даже для, на самом деле Видно? Надеюсь, камера передает этот чудесный вид, хоть и вечерний, но тем не менее. Смотрите, весь город как на ладони. Этот вид вам уже никто не перекроет. Вот такая своеобразная планировочка, видите? Вот. Значит, спальня так вот зонирована. В квартире жили квартиранты, немножко так это подушатали, конечно. Видите, вот эта перегородка, она здесь вот так вот должна закрываться. А она закрывается... Ну, в общем, вот так вот это зонируется все хозяйство. Давайте вот так еще покажу. Оп. Проходим в еще одну так называемую спальню. Ну вот, друзья. Как-то так. Ой, вы знаете, вот эти темные стены, это все ерунда. Сделал косметику и получится... О, здесь важно место расположений. Вид из окон и, конечно же, цена. Кстати, стоимость твердо назвать не могу. Она будет напрямую зависеть от сроков покупки. Сказать могу только одно. Примерно 16 800, 16 500. В общем, кто принимает решение быстро, для того цена будет более лояльная. Готов ответить на все вопросы по телефону, который появится на ваших экранах. Подписывайтесь на канал, в инстаграм. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. До новых видео. Пока.